Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я решила добавить по вашим многочисленным просьбам не только разбор невербального поведения, но еще и разбор э, ну, героя как личности. Да, разбор по физиогномике, по графологии, по нумерологии. Буквально пару слов скажу. Конечно же, на консультации я говорю намного больше информации, но сейчас просто в двух словах опишу героя сегодняшнего. С точки зрения, вещей которые я рассматриваю у себя на консультации для того чтобы нам больше ну более качественную картину сложить для того чтобы нам понимать кого мы с вами сегодня разбираем а и вообще в принципе ну вот меня часто об этом просят в комментариях я решила внести вот это еще пожалуйста потом когда посмотрите в комментариях отзовитесь и напишите как вы вообще считаете нужно это делать или не нужно но сегодня я буквально пять минуточек у меня займет я расскажу вот я посмотрела а, нашу сегодняшнюю гостью с разных точек зрения. Ну, во-первых, по физиогномике, что мы с вами видим. А человек очень легкий на подъем. А у нее носик смотрит влево, что говорит о том, что она очень любит, любит, когда ее хвалят. Но при этом, посмотрите, подбородочек смотрит вправо. А это как раз вот куда смотрит подбородочек, это же передовая нашей челюсти. Это то, каким образом человек пробивает, можно сказать, себе дорогу к... Успеху успеху да вот откуда он черпает этот успех так вот э, подбородочек смотрит вправо что говорит о том что он э, ну вот в данном случае юлиана э, получает энергию э, и вкладывается полностью своей энергии э, именно в социум и из социума получает свою конфетку вот получается что с одной стороны она можно сказать отчасти эгоистка да она очень любит себя любит когда ее хвалят но при этом она вся в социуме она вся вот именно 1 ну, первостепенно для не для нее а именно социальная миссия а дальше левая сторона у нее чуть более как чуть чуть более наполнена а, что говорит о том что она все-таки себя очень любит очень а, но а что еще а, умеет показать себя слабой а, что а, у нее высочайшие амбиции а, чувство собственного достоинства правдорубка а, но ну, а по физиогномике долго не буду рассказывать я нашла ее почерк вы знаете очень ну, трудно было найти вот это какой-то огрызочек какой какого-то ну вот ее автографа и что мы здесь видим но в первую очередь бросаются в глаза амбиции огромные амбиции еще очень важный момент что перед нами послушная девочка которая все делает по правильно по правильному и так как ее научили в школе ну и вообще в детстве да вот как в нее вложили так она по всю свою жизнь так себя и ведет а дальше что еще она знаете еще такой момент хотелось отметить но я только некоторые моменты если полностью разбирать ее почерк то тут будет полчаса разговора но не бы не хотелось долго тратить на это время поэтому самые такие вот яркие моменты из ее почерка она абсолютно не любит близкого общения она старо старается от людей отгораживаться она даже я предположу что она в душе интроверт да вот кстати да совершенно верно я предполагаю потому что я сейчас вот буквально проговаривая вспомнила что она рассказывала в интервью что ей а, очень важно отдыхать именно одной вот это как раз признак интроверта и все признаки интроверта присутствуют у нее в почерке то есть вот почерк это то что наше подсознание говорит ну вот о той ситуации которая сейчас происходит да вот в ее жизни и соответственно она переносит это на бумагу и графолог это все хорошо может прочитать но кстати если вам интересна графология то у меня для спонсоров уровня мец меценат а, есть такая возможность уже четыре урока по графологии загружена в личном кабинете поэтому если вы станете спонсором моего канала и именно уровня меценат вот смотрите там то вы сможете обучаться этому и вы сможете понимать из каких признаков я это взяла а дальше что еще а, так амбиции зажатость в ней присутствует она даже вы знаете очень скромный человек как ни странно а, и даже зажат во многих вещах у нее есть зажатость а, но вы знаете поэтому еще я посмотрела по нумерологии а я увидела что в общем то все хорошо нет ни одной кармической цифры человек очень социальный а человек который опять таки вот мы с вами это же увидели в физиогномике, помните а у нее жизненный путь девятка это человек которому обязательно нужно быть в социуме обязательно нужно продвигать какие-то проекты которые будут видны всем а человек который будет всегда деньгах человек который умеет организовывать коллективы на выполнение какой-то а, определенной деятельности и это человек который обладает интуитивными способностями ну по крайней мере даже если она это не осознает то люди в ней это видят но ну, а вот такой перед нами человек а, так ничего не забыла так так так ну вроде бы все а самое главное что у нее нет кармических цифр и это очень хорошо как человек пришел в этот мир а, с, что называется с чистым листом не несет с собой каких-то кармических задач и в этой жизни может спокойно проявлять себя с той стороны с какой захочет а, да но ну, надеюсь вам эта часть моего анализа понравилась надеюсь что мы не за много времени пожалуйста в комментариях это отметьте а, нравится вам это или нет если понравится я буду вносить и разборы и других героев которых мы будем рассматривать а сейчас в чате мне пожалуйста дайте обратную связь по десятибалльной системе насколько вам это отступление от наших правил нравится вообще и насколько нужно его производить дальше а я включаю следующий фрагмент и пожалуйста в чатик если все будет хорошо со звуком а, и ну в общем по 10 бальной системе за первую часть нашего мармезонского балета да и а, плюс-минус если все хорошо со звуком или плохо но в любом случае мне кажется нет уже такого знаешь вот эти вот байки старые типа продюсер тебе сказал что нужно показать трусы и ты пошла показывать трусы ну я не знаю таких историй в современности а вот смотрите а теперь давайте разбирать ее невербалику а, так добрый вечер а, да, добрый вечер кто подходит рада всех видеть а, и здесь уже пойдем смотреть уже по ее невербальному поведению сделаю себя чуть поменьше потому что я загораживаю часть надписи так вот а смотрим ну первое что я хочу отметить по нашей сегодняшней героине она очень четко иллюстрирует свои слова и это очень понятно становится и от этого легче ее разбирать да значит первое это иллюстраторы соответствуют на сто процентов смотрите она говорит а, а, во первых отрицательную вещь и вот говорит я не знаю таких и пожимает плечом еще усиливает это не знаю наклоном головы в эту сторону да значит подбородок напрягла вот насчет подбородочка это будет еще отдельная тема по юлиане потому что она очень четко иллюстрирует свои какие-то несогласия и какие-то напряженные моменты именно подбородочком и мы ее будем выводить на чистую воду благодаря вот этому иллюстратору так вот смотрим до да, замедленные съемки вот ну вот там как раз она и говорит нет то есть все иллюстраторы четко соответствуют так Так, вижу. Так, так, так. А, да, вот пишут, не нравится абсолютно, мне интереснее анализ поведения. но давайте в комментариях под этим видео вы напишите свое мнение, и я тогда буду думать, как мне лучше строить наши разборы, потому что ну, мне показалось, что это будет интересно. Если нет, значит, нет, я не буду настаивать и не буду как-то напрашиваться. А, да, добрый-добрый день. Кто подходит, очень рада всех видеть. Да, по первому фрагменту мы делаем первый вывод по невербальному поведению что ее иллюстраторы полностью соответствуют тому что она говорит когда она говорит правду но а, давайте смотреть дальше я уверена что дальше нас ждет много интересного возникли определенные конфликты недопонимания и как-то видите она показывает печаль показывает печаль но при этом подавленности в ней нет то есть челюсть она держит ровно она не опускает челюсть знаете когда человек подавлен и у него действительно есть эмоция печали он немножечко опускает челюсть и вот как-то брови соответствуют вот этому опусканию челюсти еще ну доп дополняют здесь же мы видим что она просто изображает скажем печаль но при этом челюсть ровно но сейчас давайте смотреть очень дальше. долго это обсуждать в итоге мы решили разойтись видите откинула волосы она как бы откинула себя вот что-то лишнее да вот ее подсознание видимо приняло решение что не ну дальше не стоит на себе вот этот груз нести да и вот как бы она откинула этот груз а дальше подняла челюсть и напрягла подбородок вот она очень часто мы с вами вот этот жест ее напряжение подбородка вот это прям четкая линия поведения по этому подбородку мы сделаем много интересных выводов сегодня вот смотрите вот откидывает волосы напрягла подбородок вот это я... было полюбовное решение процесс был не супер быстрый но тем не менее он некий процесс присутствовал и видите и неловкость то есть э, все таки несмотря на то что э, как она говорит полюбовно ну совсем там не полюбовно э, но вы знаете э, что можно сказать по этим ее жестам э, э, она стояла на какой-то своей позиции и она эту позицию отстояла она отстаивала ее любыми способами там дальше она говорит про адвоката которого она привлекла то есть там все не так просто и не так полюбовно но в итоге все-таки пришли э, к результату Который ей понравился. Но вот она сейчас нам про проиллюстрировала то, что она стояла на своем очень жестко и она свое отстояла. Идем дальше. Следующий фрагмент. Пока поставьте мне плюсики, чтоб я видела, что вы не ушли, плюшки есть. Хотя, в принципе, еще можно я поговорил с одним человеком со вторым ну и вот э, была Яна, мы с ней встретились видите пересела а, о чем это говорит о том что ну, немножечко неловко а, не знаю в связи с чем а, вообще в принципе по поводу яны там было много таких э, ситуаций которые мы сейчас разберем которая многое видела со многими работала а, но у нее не было успешных женских проектов пожалуй что я вот скажу до меня и видите челюсть вверх поправила волосы а здесь еще такой момент обратите внимание что когда она ну мы это часто наблюдаем да особенно у женщин у девушек когда поправляет волосы это значит красуется показывает свою уверенность да посмотрите на меня гордится да и вот в данном случае она действительно гордится вот этим тем что ну может быть, у Яны с ней получится интересный женский проект. Да, вот. Сама об этом говорила. Мне кажется, ей было интересно попробовать с девочкой, как бы это ни звучало. По-разному бывает. Есть какие-то песни, которые предлагает Яна. Вот вот опять пошло напряжение. То есть пересаживается. Вот по поводу Яны, она второй раз уже пересаживается. Здесь касается песен. И мы с вами разберем чуть дальше по поводу песен и конкретно одной песни. Вот пересаживается... А, есть какие-то песни, которые приношу я... Вот, а приношу я... я? У... Ну, то есть, например, там, я... Уже... Я поговорил. А вот приношу я, она уже поправляет волосы. То есть полюбуйтесь мной, я красотка. А что касается, а вот а, при приносит Яна, а это, ну, может быть, как-то не совсем уместно, может быть, ей не совсем это нравится. Ну, то есть она, говоря вроде бы позитивные вещи, мы видим, что э, к песням, которые находит Яна, она относится, ну, немножечко неловко, да, она их не очень хорошо воспринимает, и ей нужно, может быть, время для... Для того, чтобы это принять. Может быть, вообще, в принципе, это она считает не своим репертуаром, но поддается каким-то, ну, авторитету, может быть, Яны. но ну, не знаю. Но там какая-то идет зажатость. Вот эту зажатость мы с вами э, и дальше сейчас будем разбирать, почему вот эта зажатость идет в отношении песен, которые находит Яна. Следующий фрагмент. И были пару песен, из-за которых мы с ней прям вот бодались. Из-за каких? Ну, например, песня «Аревидерчи», я была в ней неуверена. Смотрите, как она говорит. Песня о реведерче. Челюсть подняла, да, то есть я ее вообще не воспринимала. Вот так вот это переводится. Это вообще не моя песня. Ну, то есть я боролась для, за то, чтобы не петь ее и вообще, ну, видимо, моих каких-то ресурсов. Ну, вот, кстати, сейчас даже до сих пор идет готовность отстаивать то, что это не моя песня, несмотря на то, что а дальше она скажет. Ну, вот ей вот это не нравится и она готова бороться за это то есть челюсть вверх а дальше подбородок вот сейчас давайте посмотрим как она напрягает подбородок отвращение вот говорит и с отвращением замечает замечаете отвращение и напряженный подбородок то есть э, у нее когда она напрягает подбородок она говорит о том что ей не нравится а, кстати вот кто-то написал я тоже часто поджимаю подбородок а проанализируйте на какие моменты вы поджимаете подбородок это все не просто так если это ваша привычка значит вы всегда немножечко в саботирующей позиции вы всегда может быть вот так вот э, ну, скажем так немножко с недоверием относитесь к, к каким-то предложениям, к, вообще к Тому, что вам несет мир может быть у вас вот эта такая саботирующая позиция а это реакция на все что происходит с вами проанализируйте пожалуйста если ваша привычка поджимать подбородок это не просто так поверьте мне поджимание подбородка это очень важный показатель и здесь вот как раз ее базовая линия поведения вообще вот ее реакция на какие-то вещи нашей сегодняшней героини это поджимание подбородков в том числе словами сейчас я тебе покажу твой следующий хит видите опять пересаживается опять ей не нравится это ну то есть она рассказывает и вот каждый раз когда касается яны вы вы заметили она пересаживается вот обратите внимание да там неудобные стулья но почему она не пересаживается на каких-то других фразах она пересаживается именно когда говорит про идеи которые исходят от яны они ей просто не очень нравятся они ну вот не по нутру как правила э, бывают, да, но в принципе какую-то ну, какую-то выгоду из этого она выносит и, и она это проговорит. И я как-то ее вначале так послушала, думаю, блин, я пишу, ты серьезно? Она говорит, ну да, ты что, это суперхит. Вот посмотрите теперь на ее ноги, когда она говорит, ты серьезно? И раз Видите, да, вот как нога отодвинулась, то есть она испугалась еще вдобавок, когда Яна принесла ей эту песню, да, прислала, ну она испугалась, она реально испугалась. Вот, ну, я в этом плане доверяю. Ну вот, а теперь, слушайте, вот только что столько энтузиазма было, когда она описывала, например, Яну, да, как вот просто поведение, да. Но когда уже пошла вот эта вот мысль, что я ей доверяю а, и остальное, бла-бла, смотрите, как куда сдулся энтузиазм, куда делось все это, а, а подбородок опустила, отвращение, вот, вот грусть, вот она не показная грусть, то есть вот, вот, вот они эти. они видите вот как она говорит я доверяю я чутью. отвращение дальше грусть подбородок Видите, и да, она прислуш... видите как как она говорит да яна рудковская совершенно верно живется ко мне и поэтому и она прислушивается ко мне, но как-то без эмоций, знаете, нет, может быть, прислушивается, но каждый из них делает по-своему. А знаешь, в этом плане такой гармоничный альянс. А, да, гармоничный альянс, но мы с вами хорошо все это понимаем, насколько этот альянс гармоничный. А, но, знаете, вот учитывая то что я посмотрела по ней вообще как о личности конечно же перед нами человек перфекционист который ну во первых чувство собственного достоинства у нее очень высоко развито, да может быть поэтому она старается меньше приближать к себе людей чтобы не пострадала это самое чувство достоинства до да? человек который отстоит свои границы при любых обстоятельствах и видимо ну здесь какие-то поползновения на эти границы происходит поэтому понимаете она вообще молодец вот мне понравилось как она в интервью она по сути ни о ком плохо не сказала напрямую но она вот как-то так красиво это все вот про кэти Тапурью, да когда она там сказала про, ну, говорит а может быть это ее позиция почему бы и нет да то есть она вот именно плохих вещей ни про кого не сказала но вот эти как бы неплохие вещи тоже можно трактовать по разному но как-то вот она умеет обходить сами конфликты но при этом она все-таки очень мягко но не впускает на свою территорию понимаете это такой очень ну, интересный тип человека но в общем то давайте дальше следующий фрагмент включаю уверенно она говорит, я на сто процентов уверена. Песня Аривидорчи выстрелила, как ты считаешь? <связывая> вот видите, тоже вот так вот эмоции, да, вот я на сто процентов уверена, она сейчас иллюстрировала Яну Рудковскую, да, а сейчас опять пошла печаль, пошло меньше эмоций, да, но то есть вот эта песня у нее как ком в горле, вот она ей не нравится абсолютно, но она ей приносит, видимо, хорошие дивиденды, поэтому она ее терпит ну она, она имела... стала твоим следующим мегахитом нет она не стала мегахитом уровня например ты не такой да или там внеорбитные но безусловно она привлекла определенную аудиторию видите как она сказала ауди аудиторию ну в общем то ей эта аудитория не очень по душе ну то есть вот это поджимание подбородка мы с вами поняли уже да что это для нее не совсем то что она хочет да опять печалька она мне дала некий пласт корпоративного рынка ну да, так очень мягко сказала, а ведь она все-таки дала мне хорошую прибыль. Да, вот, про, кстати, написала Ирина: а, типичный телец. Да, в общем-то, телец в ней очень хорошо развит, и мы это знаем. Ну и, в общем-то, это понятно. А дальше, следующий фрагмент. Ну, может быть, я почувствовала, что в моем случае она перестала работать. И я сказала, что как бы да, у нас хиты. Нас знают, у нас много работы, но мне, например, не хочется моих друзей приглашать к нам на концерт смотрите как она говорит подбородок отвращения да вот это еще когда она в той группе никогда не, не получалось у меня эту группу выговаривать но в той группе в которой она была до этого как, как вот она уже скажем так относилась к тому что они исполняли да мы видим с какой эмоцией она это, это про не тот уровень который проговаривает да это не тот уровень ну, она сама не знала какой уровень но в общем-то это не тот уровень видите она и пожимает плечами и вот это нет ну то есть вот все таки ей не нравилось то что происходило тогда возможно просто она понимала что она переросла эту группу переросла вообще выступление в группе что она может быть как отдельная певица состояться и может быть поэтому у нее внутри вот это вот недовольство росло но мы понимаем с вами что ну если человек перерос то ему все уже начинается начинает не нравиться и это понятно и я даже ну я даже рада вот лично я как человек как слушатель да что она сейчас как отдельная певица потому что она действительно очень талантлива голосиста и вообще молодец красивая умная ну что еще нужно правильно я бы хотела показать своим друзьям да но мы с вами все-таки разбираем невербальное поведение конечно же мы ищем то что скрыто то что нам пытаются не до да мы сами берем и получаем информацию вот в этом как раз наша фишка а следующий фрагмент ну я считаю что просто я не хочу связывать себя с политикой здесь я даже не стала выноски делать потому что вы у меня уже стреляные воробьи напишите мне в чате какие эмоции вы сейчас увидели вот просто мне интересно чтобы вы тоже поучаствовали какие эмоции ну вот что вы увидели сейчас давайте расшифруйте а я пока включаю следующий фрагмент такой как показала это да да да вот именно показала хорошо и я хочу чтобы вы хорошо поработали если кто-то будет смотреть это в записи то пожалуйста в комментариях то же самое напишите то что вы увидели здесь мне интересно знать и интересно что вы поработали ручками а да кстати если кто-то еще не не поставил лайк под этим видео вот у нас сейчас 177 человек смотрите я сейчас проверю сколько у нас лайков да лайки дизлайки пожалуйста ставьте кто будет смотреть запись потому что это помогает моему каналу развиваться я надеюсь что вы хотите чтобы мой канал развивался я выпускала больше интересных видео а, да правильно правильно правильно а, так но ну, я не пойму а что а что так мало комментариев а, да вот правильно пишут Ну, я не буду проговаривать что пишут в комментариях потому что чтобы тот кто будет смотреть видео потом тоже было что ему написать ну я считаю что просто я не хочу связывать себя с политикой Ой, я еще раз включила один и тот же фрагмент, но а, это как раз полезно для того, чтобы кто-то, если не увидел, а, следующий фрагмент. Ну, я, я часто отказыв, отказываюсь, да, какие-то, ну, когда мне не нравится то, что предлагают, я даже да ну вот здесь тоже я не стала делать выносок потому что мы с вами уже стрелянные воробью и вижу по вашим комментариям что вы уже понимаете а, ее невербальные сигналы тела теперь очень рекомендую после нашего разбора еще раз пересмотреть ее интервью может быть даже на скорости для того чтобы отметить для себя те моменты которые может быть я не отметила а, потому что ну все моменты для меня тоже а, ну как бы не невозможно все объявить не да, невозможно каждую секундочку каждую минуточку вынести на обсуждение потому что наш стрим тогда затянется очень надолго включаю следующий фрагмент а он не стоял на коленях не просил прощения да мы потом общались мы видите пересаживается ей очень неловко ей хочется эту тему закрыть смотрите пересаживание а, на тех моментах как раз происходит который не хочется проговаривать да вот она а, на Яне Рудковской она не хочет про нее говорить потому что может быть она как бы скажем так понимает что ну, я она будет смотреть да и анализировать поэтому ей хочется меньше сказать чтобы не подвергать ну их проект какой-то опасности да а вот в данном случае ей тоже неприятно говорить об этом мальчике который сначала в школе когда она там пришла начал ее задирать потом оказалось что он в нее влюблен и тоже она не хочет про него говорить и вот это вот прям избегание избегания корпусом получается она пересаживается но ну, вот эти неловкие моменты мы видим по ее поведению дальше вот смотрите она поправляет волосы тоже красуется при том что не хочет об этом говорить но все равно из этой ситуации она вышла победителем что говорит нам ее то что она поправляет волосы и ну, я говорю, мы можно сказать даже дружили когда стали постарше и естественно ну то есть эти вещи тут видите дружили но как-то так не очень было это интересно ей потому что вот это поджимание подбородком это саботирование это ну, отсутствие какой-то заинтересованности в этом детство какое-то да и глупо его винить в этом так дай и хоть по да конечно да и хоть по правильно таня написала. следующий фрагмент мне было очень важно добиться мне было очень вот смотрите обратите внимание сейчас хочу вам показать вот это нетерпение которое очень часто мы можем наблюдать но ну, при общении когда человеку очень хочется что-то донести вот либо он иллюстрирует свое нетерпение вот если он говорит о том что вызывало в нем какое-то нетерпение до да, вызывает в нем желание быстрее вот что-то достичь да, он всегда как бы корпусом немножечко вперед старается прорваться да? вот как будто он стремится вперед и вот здесь она сейчас показывает как раз свое нетерпение давайте пронаблюдаем важно почувствовать это что-то кому-то доказать не знаю, самой себе даже да? что-то заработать и я понимала что я просто не могу остановиться что вот если я сейчас остановлюсь я все потеряю и это знаешь длилось достаточно долго Такая вот какая-то паника, знаешь, постоянно куда-то ты как лошадь бежишь. Видите, иллюстраторы у нее очень четко работают и иллюстрируют ее речь. То есть она говорит о том, как она стремилась вперед, да, и вот это вот нетерпение передавало всем своим телом. Вот это еще одна особенность ее. А, ну и еще один момент, который хотелось бы показать вам, который а, мне очень понравился, больше всего понравился, я думаю, в этом интервью. А давайте посмотрим. Я вообще стараюсь находиться в моменте, знаешь, так редко чувствуешь счастье в моменте, потому что счастье и вообще про то, что хорошо, это всегда пробыло. Вот ты возвращаешься мыслями назад и думаешь, ну вот тогда было классно, вот тогда я была счастлива. Но ты так редко чувствуешь вот этот кайф в моменте, потому что ты все время куда-то гонишься, ты, да, преследуешь какие-то цели, чего-то добиваешься кстати вот э, эти слова по поводу счастья в моменте мне бы хотелось вот именно ими закончить наш эфир потому что они самые правильные мне показались по крайней мере но здесь разбора нет никакого мне вот действительно очень это импонирует и вы знаете я сейчас возвращаюсь мысленно к ее почерку там действительно есть вот эта зацепка за прошлое и она действительно в прошлом себя больше ощущает счастлива и пытается для того чтобы ощутить какую-то защищенность она немножечко в прошлое уходит что касается вообще вот этого то что мы сейчас вскрыли но ну, может быть какое-то такое зажатое отношение в отношении яны рудковской но ну, это подсознательно это не не не потому что она действительно так считает она вообще очень логически мыслит и у нее аналитическое мышление и она ну скажем так она не испытывает неприязни она просто не хочет говорить какой-то информации вот это я бы сказала это будет точнее поэтому вот это вот идут такие зажимы тела но мы с вами в общем-то для того собираемся чтобы учиться учиться распознавать сигналы тела для того чтобы эти сигналы тела использовать потом в своем общении да а с, со своими близкими родными да или там с партнерами по бизнесу то есть мы чисто практически это все используем да и смотрим как это происходит в жизни поэтому я бы не хотела чтобы вы вешали ярлыки и делали выводы что там что-то зарыто между ней и и рудковской я думаю что у них нормальные деловые отношения но где-то конечно же она как человек творческий она видит что-то другое да, я а Яна как человек практичный, она видит, что надо вот эту песню спеть, потому что там хороший потенциал корпоративов, да, а там хорошо можно продать артиста. Ну, то есть каждый из них смотрит по-своему на, на дело, да, и часто, может быть, а исполнителя это немного задевает. Но вот, скорее всего, вот такая реакция это от этого. А, да так пишут, когда разбор прилучного будет я напишу в сообществе поставлю голосовалку и посмотрю ваше мнение насколько вы хотите этот разбор но скажу сразу я разочарована этим павлом прилучным ну вот как вам сказать не хотелось бы говорить плохо но мне там многие моменты очень не понравились не хочу опять вот загружать свой канал каким-то негативным контентом которого у меня и так предостаточно но давайте я поставлю на голосование а вы сами решите насколько вам интересен этот разбор а, да призываю вас если вы еще вдруг не подписаны на мою рассылочку я крайне редко присылаю вам какие-то приглашения только на самые интересные стримы на самые интересные разборы и самое главное я приглашу вас на три бесплатных занятия по физиогномике и профайлингу где я дам вам и классные фишечки для общения кроме того при подписке вы получаете от меня подарки первый подарок абсолютно бесплатно это инструкция эффективного общения второй подарок это моя книга читай лица за 99 рублей а, кроме того через какое-то время вам придут еще несколько подарков а, ну то есть подписывайтесь пожалуйста чтобы не пропускать самые интересные видео подписывайтесь на канал ставьте колокольчик для того чтобы вам приходило оповещение значит еще если вам интересно разбирать по графологии вот так вот находить какие-то скрытые фишечки в каждом человеке а в первую очередь в себе разобраться так вот графология возможно через вот эту кнопочку спонсировать вы войдете значит смотрите вот вот этот уровень меценат если вы станете спонсором уровня меценат, то вы получите возможность обучаться графологии. У меня уже там 4 урока а, по графологии, вы можете их сразу уже начинать изучать. Каждую неделю по средам я выставляю новый урок. А, ну, то есть у вас вы получите ну, обучение намного дешевле, чем оно на самом деле стоит. А, да, значит, что еще под этим видео? будут ссылочки а, на все продукты на все э, на все что хотите Ну вот все что я проговорила и э, у нас сейчас с Натальей ковалевой мы собираем марафон пока еще есть возможность туда попасть марафон по отношениям там вы получите сразу э, консультации от двух специалистов от меня и от наташи мини консультации вот примерно э, такого же плана как я в начале сегодняшнего стрима проговорила Юлиану, но там будет еще, там мы будем находить ваши какие-то... Ну, вещи которые мешают вам построить отношения и проработка этих блоков наталья э, это хилингом занимается она вам поможет там я вам дам курс физиогномики для отношений ну то есть марафон шикарный классный под этим видео я оставлю ссылочку на на регистрацию пока места есть а, поэтому а, присоединяйтесь марафон будет с 5 по моему по 10 сентября а, так но ну, на сегодня я закругляюсь Спасибо вам большое за внимание. Поставьте по 10 бальной системе оценочку за наш сегодняшний стрим. Как вам сегодня понравилось? Как вам а, удобно вообще это время или нет? А, напишите. Да, в комментариях тоже пишите свое мнение по поводу героини, по поводу а, первой части нашего эфира. Насколько вам это было интересно? Надо ли мне это продолжать? А, да, и ну что, желаю вам хорошего дня.